Всем привет! Вы на канале Путь к Истине. И с вами Максим Гончаров. Сегодня мы в очередной раз ударим по официальной науке. И в этот раз объектом нашего разоблачения будет скорость света. До 17 века считалось, что скорость света мгновенна. С этими утверждениями были согласны практически все ученые и философы. А после изобретения первого телескопа в 1609 году, мгновенное распространение скорости света подтверждалось лунными затмениями. При конечной скорости света должна быть задержка между положением Земли относительно Луны и положением земной тени на поверхности Луны, но ее обнаружено не было. Ее, кстати, не обнаружили и до сих пор. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что свет распространяется мгновенно. И вот первые попытки измерить скорость света предпринял Галилео Галилей. Галилей провел эксперимент, в котором он со своим напарником стояли друг напротив друга на расстоянии одного километра и фонарем подавали световые сигналы друг другу и без технических приборов замеряли задержку в подаче и принятии сигналов на глаз. Галилей понял, что задержка между сигналами была вызвана не в конечности скорости света, а в скорости реакции нервной и мышечной систем человека. То есть здесь играл всего лишь человеческий фактор. Поэтому первая попытка измерения скорости света была неудачной. А вот вторая попытка по измерению скорости света была куда интереснее ведь именно она послужила началом считать, что скорость света является конечной характеристикой. Датский астроном Олаф Ромер в 1676 году со своими коллегами Джованни Кассини и Жан Пикаром наблюдали за спутником Юпитера Ио, у которого период обращения вокруг Юпитера составлял 42 часа. Однажды Ромер заметил, что время между затмениями спутника Юпитера меньше когда расстояние от Земли до спутника уменьшается и больше, когда это расстояние увеличивается. Изменения были небольшими, примерно от 10 до 20 секунд. Ромер сделал вывод, что это получается из-за изменения времени, которое нужно Свету, чтобы пройти от спутника Ио до Земли. Расчеты Ромера показали, что скорость света составляет 214 тысяч километров в секунду. Но есть одно «но». Ромер не принял в расчет то, что все небесные тела постоянно находятся в движении, и поэтому некоторые расчетные данные, такие как расстояние между небесными телами или угол наблюдения Земли, постоянно менялся. По крайней мере, мне не удалось в его расчетах обнаружить эти вычисления. И неудивительно, ведь в то время без современных точных оборудований такие расчеты сделать было невозможно. Именно это является настоящей причиной изменения временного периода обращения спутника Ио. Но никак не из-за конечности скорости света. Но вместо того, чтобы списать это на погрешность в своих расчетах, Ромер списал это на конечность скорости света. Молодец! Возможно, именно поэтому 7 месяцев продолжались дискуссии между Ромером и Кассини, который никак не мог принять его объяснение. После чего 25 июля 1677 года Ромер публикуется в философских трудах. Именно с того момента принято считать, что свет имеет конечную скорость. На стене Парижской обсерватории до сих пор есть памятная табличка о том, что в ее стенах Олаф Ремер в 1676 году открыл скорость света. Казалось бы, Максим, ну что ты придрался к этим погрешностям ремера? Ведь сам факт конечности скорости света существует и составляет 300 тысяч километров в секунду. Но у Рюмера из-за своих погрешностей он составлял 214 тысяч километров в секунду. Суть ведь этого не меняет. Скорость света, конечно. Но на самом деле, в данном случае погрешность очень важна. И сейчас я объясню почему. Представьте, что скорость света мгновенна. И если ваш прибор по обнаружению скорости света имеет хоть малейший намек на погрешность, то ваш прибор покажет конечную скорость света вместо мгновенной. И все, наука в тупике. Во всей истории измерения скорости света использовались различные способы обнаружения скорости света, и абсолютно все способы имели погрешность. Современное оборудование не исключение, они также имеют погрешность, хоть и ничтожно маленькую, но имеют. Не существует абсолютно точных приборов именно поэтому любое измерение скорости света автоматически делает его конечным тем самым наука сразу загоняет себя в тупик такие умнейшие люди как олаф ремер а также другие ученые занимающиеся нахождением скорости света должны были это прекрасно понимать вот только непонятно что заставляло их идти против логики Используя свои неточные приборы для нахождения скорости света. Но здесь загвоздка в другом. Даже если представить, что современные приборы абсолютно точные, и поэтому скорость света действительно 300 тысяч километров в секунду, то как быть с опытами Ромера, который проводил свои опыты на глаз? Ведь сразу было понятно, что проводя опыт на глаз, по-любому будут погрешности а значит скорость света из мгновенной получит статус ограниченной. Но официальная наука в то время без проблем приняла его научные расчеты, хоть и не сразу. Такое чувство, что кто-то целенаправленно продвигал идею о конечности скорости света. Более того, они продолжают ее продвигать и сейчас. Ведь совсем недавно я наткнулся на видео которая набрала почти два с половиной миллионов просмотров, в котором видеокамере якобы удалось зафиксировать передвижение фотонов, то есть то, как летит свет. В этом видео просто огромное количество няпов, что говорит нам о том, что видео – ничто иное, как фейк. А ведь это видео создали сторонники официальной науки. К чему бы им создавать фейковые сюжеты – Вопрос, конечно, риторический. Разоблачение этого пятиминутного видео я разместил на своем канале. Ссылку оставлю в описании под видео. А сейчас продолжим. Интересный факт. Американский физик Альберт Майкельсон и Уильямс Морли проводили эксперимент по обнаружению эфирного ветра. В основе их эксперимента лежала конечно скорости света. Возможно, именно поэтому результаты их эксперимента были провальными. Майкельсон тогда подумал, что он просто сошел с ума, так как результаты эксперимента выглядели неправдоподобными. Он воскликнул. «Такое чувство, что или Земля стоит на одном месте, или же физика, которую мы все знаем, в корне неверна». В то время такие ученые, как Майкельсон, прекрасно понимали, что с их официальной наукой, с ее конечной скоростью света, было что-то не так. Если на минуту представить, что скорость света действительно конечна, и она составляет 300 тысяч километров в секунду, то такая информация создает огромное количество вопросов, на которые официальная наука вряд ли сможет дать вразумительный ответ. А именно, почему до сих пор, имея современное оборудование, не было обнаружено никакой задержки между тенями лунного затмения? Разница в задержке должна быть чуть более одной секунды. Почему после выключения лампочки в помещении, испускаемые ей фотоны мгновенно пропадают? Неужели срок жизни фотонов ничтожно мал? Тогда как они долетают от Солнца до Земли? Ведь лететь им до нас больше восьми минут. Почему человек в темном подвале, который в руке держит источник света, для освещения стены в конце подвала двигается к ней? То есть, почему фотоны не долетают с одного конца подвала до другого, а ему приходится самостоятельно идти к этой стене, чтобы ее осветить? Такие вопросы можно продолжать и продолжать. Но если принять, что скорость света мгновенно, которая распределяется до определенного расстояния, которое соответствует ей степени яркости или мощности, то все вышеперечисленные вопросы сразу отпадают. И нет больше никакой необходимости придумывать различное отражение и поглощение фотонов, высвобождение энергии, темную материю и весь остальной бред, который пытается впихнуть в нас официальная наука. Чтобы понять, что такое свет, давайте подумаем, что может распространяться мгновенно. Частицы? Вряд ли. А вот волна вполне может. Поэтому можно сделать вывод, что свет является стоячей волной, которая образуется мгновенно вокруг источника света. Чем ярче источник света, тем больше область стоячей волны. Именно поэтому свет с других звезд до нас не достает. Это означает, что необходимости в фотонах больше нет. Их попросту не существует. Сама идея конечности скорости света просто абсурдная. Ведь давайте представим следующее. Космический корабль летит в космосе с максимальной скоростью, то есть со скоростью света, или приближенной к скорости света. В этом космическом корабле находится человек, который передвигается со скоростью 10 метров в секунду. Получается, итоговая скорость этого человека выше скорости света. Значит, все-таки скорость света преодолима? Или вы хотите сказать, что человек просто не сможет двигаться вперед, так как ему запрещает это сделать законы мироздания? Если есть закон мироздания, который для чего-то ограничил скорость перемещения, то почему бы и не ограничить другие физические величины, например, массу, размер или температуру. Да, звучит немного странно. Так же странно, как и ограничение на скорость перемещения. Разница лишь в том, что ограничение на скорость перемещения активно пропиарено в научных журналах и СМИ. Поэтому люди воспринимают это как вполне нормальное явление. Только и всего. Поэтому вполне логично предположить, что у скорости мироздания совсем нет никаких ограничений, в том числе и на скорость света. Но поскольку официальная наука, несмотря на это, продолжает измерять скорость света неточными приборами, это означает, что кто-то специально хочет изменить науку и направить ее по ложному пути. И такое целенаправленное вмешательство началось минимум с 1676 года, то есть с Ромера, который измерял скорость света буквально на глаз. Поэтому скорость света в 300 тысяч километров в секунду вряд ли можно принять за истину. Да, мои предположения о конечности скорости света всего лишь предположения которые основаны на собственном взгляде и некоторых логических умозаключений. Но одно я могу сказать точно, что кто-то целенаправленно продвигает идею о конечности скорости света. И поэтому, скорее всего, официальное представление о скорости света совсем далеко от истины. Возможно, в одном из следующих видео мы обязательно дойдем к истине. А пока буду рад вашим лайкам и комментариям под видео.